В мире нет ничего, созданного руками человека, что невозможно было бы сломать. Не так давно довелось нам получить сию претензию и сам патрон. Осмотр показал, что патрон был введен в эксплуатацию и достаточное время находился в работе. Претензии говорится о проворачивании мячика. Отсюда и начнем осмотр. Мячик закрепляется в головке. Центровка метчика производится резинометаллической цангой, а фиксация от проворота двумя подвижными кулачками. Невооруженным глазом видны следы сминания и выдавливания металла на кулачках. Это говорит о том, что оператор, работавший с патроном, систематически невнимательно производил зажим метчика кулачками, фактически не дожимал квадрат хвостовика метчика. Метчик болтался в кулачках. При переключениях на прямое и реверсивное вращение шпинделя патрона, при такой слабине, кулачки испытывают ударные нагрузки от метчика в обоих направлениях вращения. Поэтому слабое крепление и периодическое проворачивание медчика промяли кулачки и мячик начал проворачиваться всегда. Оператор проигнорировал этот факт и продолжал попытки работы. При этом он начал затягивать кулачки с превышением допустимой силы на шестигранный ключ. В результате произошло заклинивание кулачков и снова никакого напряжения у работника. Еще больше усилий на шестигранный ключ привело к сминанию внутреннего шестигранника привода кулачков. Шестигранное отверстие превратилось в цилиндрическое. Ключ начал проворачиваться и зажим медчика стал невозможен. Это тоже не вызвало никакой тревоги у работника. Упорство все преодолеет. Ему в голову приходит мысль фиксировать метчик от проворота усиленным зажатием цанги. И он начинает активно затягивать гайку с таким усилием, что не выдерживает металл и срезается шлиц на гайке. Теперь и цангу зажимать стало невозможно. Идеи как работать дальше иссякли. О существовании газового ключа он, видимо, не подозревал. И вот тут оператор что-то заподозрил. Появилась версия, что патрон дефектный. Ведь, по его мнению, никаких правил эксплуатации он не нарушил. В ответ на претензию был составлен акт с изложением всего вышеперечисленного. Никаких возражений в ответ получено не было.